Добрый день! Приветствуем вас на презентации первого в этом году и четвертого, если считать в общем, выпуска белорусского трекера перемен. Напоминаю, что белорусский трекер перемен это совместный аналитический доклад, который раз в квартал подготавливается совместно шестью экспертами. И вот эти эксперты, и они же сегодняшние наши спикеры. Павел Слюнкин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям. Добрый день, Павел! Добрый день! Артем Шрайман, основатель агентства «Сенс Analytics. Добрый день, Артем. Добрый, добрый день. Филипп Беканов, независимый социолог. Добрый день, Филипп. Добрый день. Геннадий Коршунов, старший аналитик Центра новых идей. Добрый день, Геннадий. Приветствую. Приветствую. Катерина Барнукова, академический директор «Бирог» и приглашенный профессор университета Карлоса III в Мадриде. Катерина, добрый день. Добрый день. И Лев Львовский, старший научный сотрудник «Бирог». Добрый день, Лев. Здравствуйте. Напоминаю также, что у нас сегодня есть перевод на английский язык, так что если вам удобнее слушать нас по-английски, то прошу переключиться на него в настройках Zoom. И вообще рекомендую вам выбрать дорожку, на которой вас удобнее слушать, особенно если вы собираетесь задавать ваши вопросы голосом. Если вы выберете английскую дорожку, то вы будете слушать всех спикеров по-английски, если вы увидите дорожку, которая у меня на настройках Zoom называется Russian, то вы будете слушать нас по-белорусски и по-русски, в зависимости от того, на каком языке говорит в данный момент конкретный гость. Формат нашего мероприятия сегодня такой. Каждый из спикеров кратко расскажет о своей части исследования, после чего у нас будет сессия вопросов и ответов. Свои вопросы вы можете писать в чат или там же в чате просить слово, и мы подключим вас по видео. А начнем мы с приветственного слова Кристофера Форста, директора белорусской программы фонда имени Фридриха Эберта. Кристофер, пожалуйста. Uh, guests, sure, большое спасибо, уважаемые дамы и господа. Спасибо большое. Только наш фонд, старейший политический фонд Германии, занимающийся продвижением социально-демократических ценностей. Uh, и у нас шесть экспертов, которые предлагают уникальный продукт, который является более глубоким, чем сравнимые комбинации друг, других э, подходов. У нас сегодня особенно проект для белорусского контекста. Не все, что будет представлено в части социологического исследования этого издания, понравится большинству участников презентаций для социологических опросов, это у нее удивительно, но степень и последовательность, которая это происходит в данном издании, белорусского трекера изменений и происходило в прошлых выпусках этой публикации, может быть действительно удивительны для некоторых. Однако большим преимуществом данного формата является то, что политические и экономические разделы дают объяснение того, что могло повлиять на результат социологического исследования. Хотя вам, возможно, придется подумать дважды, чтобы понять возможные причинно-следственные связи, если они существуют. И это дает возможность оглянуться на более длительный временной промежуток, выходящий за рамки того, что происходило за последнюю неделю, использовать анализ для формулирования будущих политических стратегий. Первые э, три выпуска широко цитировались. Мы надеемся, что этот выпуск тоже будет э, получить свое признание. И публикация уже доступна в нашей электронной библиотеке, нашего фонда, где вы можете также найти другие исследования, которые мы недавно поддерживали. Ну, спасибо большое за внимание, и теперь переходим к нашим экспертам. Да, спасибо, Кристофер. И действительно, переходим к нашим экспертам. И в порядке того, как они были заявлены, начнем с Павла Слюнкина. Павел, пожалуйста. Пять минут моих, да? Да, спасибо больше большое пять минут. Спасибо большое еще раз, что э, пришли к нам в гости. Я постараюсь быть очень кратким, да, и основным э, трендом, я про внешнюю политику буду говорить, и основным трендом во внешней политике э, стало довольно серьезные успехи белорусских властей в, в, в такой международной деятельности. На фоне изоляции от западных стран Минск использовал зарубежные визиты Лукашенко для того, чтобы демонстрировать свою какую-то дем... какую легитимность или внешнеполитическую субъектность, да? и тут наиболее таким весомым визитом стал визит в Пекин. Вообще белорусско-китайские отношения, да, они... Для, для режима Лукашенко всегда были очень важными. И последний раз Си Цзиньпинь ездил в Минс в 2015 году, и вот в 2020 году его снова пытались пригласить в Беларусь с государственным визитом, но тогда этому визиту препятствовал, препятствовала коронавирусная инфекция. В 2021 году там такая внутриполитическая ситуация внутри страны, и так его и не удалось заманить в Беларусь. Да? Но и сам Лукашенко с официальным визитом пекин не посещал в 2016 года и вот сейчас он впервые туда с официальным или государственным визитом поехал и безусловно для белорусских властей вот такие вне, такая внешнеполитическая встреча учитывая что Александр лукашенко после 2020 года за пределы Беларуси, если мы выведем за скобки Россию практически не выезжал у него там был визит в Азербайджан и на конференции, площадки международных организаций, но в целом это все. Да? И вот сейчас визит его в Пекин, он стал таким одним из наиболее серьезных, но не единственным. Да? Вообще в целом на последние три месяца припала активизация его поездок. И если вы помните, он и в Зимбабве ездил, да? и эту поездку характеризовали как такую прорывную, хотя, безусловно, она такой не может считаться, особенно учитывая какие отношения, да, насколько они, какой они потенциал имеют между двумя этими государствами, но тем не менее его презентуют как такой большой успех белорусской внешней политики. При этом Лукашенко еще и в Объединенные Арабские Эмираты успел съездить, там, решать какие-то вопросы, полуличного или полугосударственного характера, но это тоже не все. Да. Я бы сюда еще выделил, мы об этом тоже пишем, что помимо поездок самого Лукашенко были успехи и в части поездок в Беларусь, и на отчетный период попало, попал рабочий визит главы МИД Венгрии, Петра Сиарта, и с 2020 года это первый визит главы МИД страны Европейского Союза в Беларусь. При этом еще очень важно отметить, что в ходе пресс-конференции, которую Сиарта давал вместе с главой МИД Беларуси Олейником, венгерский гость не говорил ни про агрессию, ни про участие Беларуси, ни про роль в войне, не критиковал белорусские власти за нарушение прав человека, тысячи политзаключенных, а сфокусировался на таких довольно позитивных и приятных для властей Беларуси темах, как то, что Беларусь может вдруг стать площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной. Да, он критиковал санкционную политику ЕС, хвалил инвестиционное экономическое сотрудничество Венгрии и Беларуси и с похожим заявлением про то, что Беларусь может быть площадкой, выступил и апостольский нунций архиепископ Ант и, и потом за это заявление уцепились и белорусские пропагандисты, и белорусские официальные лица, да, в том числе заместитель министра иностранных дел, и они пытаются полномерно с таким международным образом своим, его токсичностью работать. И нельзя сказать, что совсем не получается. Да? Вторым серьезным фактором, таким очень уже последовательным, да, который не может быть случайностью, стало то, что Беларусь выведена из-под третьего подряд санкционного пакета Европейского Союза, несмотря на то, что были заявления официальных лиц Еврокомиссии о том, что Беларусь попадет в санкционный пакет, но ее так там и нет, да. и как бы здесь, может быть, несколько объяснений, да, я Сказал бы, наверное, сделал упор на таких два основных, о том, что большинство европейских стран нет желания усиливать давление на Минск без какого-то существенного такого кардинального расширения его вовлеченности в боевые действия. А второй причина может быть банальное отсутствие политических стимулов внутри ЕС, такое нежелание заниматься вторичным по отношению к России кейсом, особенно на... В фоне того, что есть диаметрально различные подходы к санкционной стратегии в отношении Минска со стороны ряда стран-членов, которых, собственно говоря, право вето да, Это Литва, Польша и там, страны Центрально-Восточной Европы и страны подальше. Да. Были слухи про то, что там Португалия, Бельгия, Италия периодически пытаются Минск из-под удара выводить. Ну, и последний, наверное, если в части визитов говорить, это такой относительный успех это то, что он, наконец не Лукашенко на ковер к Путину съездил, да, в итоге почти Владимир Путин вниманием Лукашенко в Минске. Хотя такие визиты президент России в Беларуси не осуществлял на протяжении там почти трех лет, и это тоже в копилку себе власти могут записать. вторым трендом глобальным блоком трендов, да, мы говорим о, о таком хрупком балансе в отношениях Украины, украинских властей и белорусского режима. И здесь тоже несколько таких факторов или признаков можно для себя отметить. У них говорил корреспондент «Радио Свободы» в Брюсселе Рикард Йозвик о том, что Беларусь не попадает в санкционные пакеты Европейского союза именно и в том числе благодаря позиции Украины, которая возражает против этого. При этом стоит сюда же, наверное, отнести отсутствие обстрелов Украины с территории Беларуси. Уже скоро полгода, да, это наш последний обстрел с территории Беларуси был, состоялся что в октябре 2020 года. Были такие неприятные для белорусских демократических сил моменты, как нежелание участвовать в одной церемонии со Светланой Тихановской, когда ее в итоге исключили изначальной... Такой хронологии мероприятий изначального сценария мероприятия да, на, на мероприятие посвященного годовщине январского восстания что 3 1863 64 -го годов <coughs> мы проанализировали заявления украинских властей и там э, видно такое последовательное желание э, э, указывать на то что Лукашенко не является таким же да, преступником или там у него не такая же позиция, как у Путина, да, выводить его каким-то образом такой, из полностью черной темы. И, например, представитель украинской разведки говорит вам, что Лукашенко изо всех сил старается да, быть не втянутым в войну, и что ему это дается очень трудно. Да. Господин Подоляк говорил тоже о том, что не видит смысла развивать отношения с белорусскими демократическими силами, потому что не видит внятной антивоенной активности, при этом видит со стороны Лукашенко такие, скажем так, понимание хода развития войны. И при этом после этого заявления, в том числе по призыву Тихановской, в разных городах мира состоялись такие многотысячные мероприятия антивоенные, акции солидарности с Украиной, еще через несколько дней была осуществлена атака на российский военный самолет дальнего радио радиолокационного обнаружения А-50 в Мачурищах, которые взяли, ответственность за который взяли на себя белорусские партизаны, организация с Азаровым», которая является частью кабинета Тихановской. Вот. Но украинские власти никак не комментировали это, они не выступали ни с поддержкой, ни участия белорусских там, Активистов гражданских в акциях протеста или акциях солидарности никак и комментировали это так. Не просто себя дистанцировали от него. Ну и если кратко, да, то продолжается тренд такой на возведение этой железного занавеса. Беларусь изолирует себя глубже и глубже. Страны Польша, Литва, Украина продолжают выходить из двусторонних соглашений с Беларусью. Был очень серьезный кризис на границе с Польшей. Да, и все меньше возможностей как экономических, так и таких чисто гуманитарных, человеческих, для белорусов быть связанным с европейскими странами. Причем это стена, да, которая возводится, это не какое-то фигуральное выражение, это совершенно реальные стены, и белорусский госпогранкомитет даже приводит эти данные согласно которым практически тысячу километров эта стена составляет на всех границах Беларуси, западной и на, на западном и южном направлении. Я так понимаю, мое время уже вышло, да, и мне стоит останавливаться. Павел, если вы хотите кратко что-то еще добавить, то вы можете еще что-то кратко добавить. А, ну, тогда... Если кратко, да, то вот эти эта изоляция, которую повергает белорусские власти, Беларусь белорусское общество, э, скажем, в обратном направлении пытаются работать демократические силы команды Тихановской. И нельзя сказать, что здесь какие-то есть такие кардинальные успехи, они скорее точечно компенсируют эти последствия юридической, политической, экономической изоляции Беларуси как государство да, для белорусского общества. Там, если говорить про какие-то примеры, то удалось договориться с Польшей о том, чтобы это государство и дальше признавало сертификаты об образовании и дипломы. Хотя белорусские власти вышли из двустороннего соглашения на эту тему, а, правительство Польши. В том числе благодаря усилиям э, Демсил договорились э, сформировать рабочую группу по поддержке белорусского бизнеса, который работает в Польше. Удается урегулировать темы это э, учебы белорусских студентов в эстонских и чешских университетах. В ПАСЭ, например, по инициативе Демсил был назначен спецдокладчик для подготовки комплексного доклада о проблемах белорусов в изгнании. Да, и, соответственно, методах их решения э, на уровне международных организаций и рекомендаций для стран-правительств. Ну и важно то, что Беларусь попала в заявление президента Соединенных Штатов Байдена в ходе его визита в Варшаву. Да, он отметил борьбу лидеров оппозиции народа Беларуси за демократию. А, ну а сама Тихановская закрепила, наверное, вот этот свой тренд. Да, он уже довольно очевидный, довольно старый и устойчивый, да, но впервые это... Uh, была от ее имени озвучена uh, необходимость выхода Беларуси из союзного государства с Россией и организации договора коллективной безопасности. Mm. Спасибо большое, Павел. Uh, и перейдем к Артему Шрайбуну. Артем является автором раздела внутренней политики в белорусском трекере «Перемен». Артем, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое, Антон. Uh... И я тогда сразу приступлю. Как и у моих коллег, многие тренды, которые я фиксировал за зиму, продолжают то, что происходило, то, что мы фиксировали летами осенью прошлого года. И, наверное, здесь принципиальный, из них самый, вероятно, ощутимый для большинства белорусов в моей, по крайней мере, сфере, это то, что политическая система продолжает грамматизацию, она продолжает окукливание, если хотите, и... Здесь э, Лукашенко э, в феврале подписал несколько принципиальных для э, будущего политической системы э, законов, законопроектов. Э, два из них в белорусском собрании и поправки в избирательный кодекс мы уже рассматривали в прошлом тегере, поэтому я не буду повторяться. Один из них у политических партиях э, укладывается в эту, же, э, в, в эту же колею, в этот же тренд а именно он дает запуск а, процессу ликвидации большинства белорусских партий, причем эта цель не скрывается, официально министр юстиции об этом говорит, что после перерегистрации, как они это называют, останутся 3-4 партии вместо сегодняшних 15. И если посмотреть на а, текст этого законопроекта, закона уже а, подписанного Лукашенко, а, то все там предельно четко указывает на то, что а, в новой белорусской политической инфигурации на законодательном уровне запрещено существование оппозиционных партий. В том смысле, что партия обязана действовать в рамках курса определенного ВНС, а, в собрания, а, которое, кстати, еще не созывалось, и также а, фактическим барьером является повышение численности минимальной для партии до 5000. А человек, очевидно, что собрать такую численность без административного ресурса в сегодняшней Беларуси невозможно, поэтому в ближайшие полгода мы увидим э, зачистку партийного поля, вероятно, последнего из всех э, э, таких э, остатков фантомов. Белорусского, более мягкой формы белорусского режима, который существовал до 2020 года. И для заполнения ниши, да, ниши на зачищаем, зачищаемом партийном поле белорусская власть регистрирует, наконец-таки, партию власти на базе Белой Руси. Снова-таки здесь, на мой взгляд, рано фиксировать какой-то принципиально новый тренд трансформации во всей, вообще всей белорусской политической системы в сторону чего-то более более э, партийного, да, чего-то режима похожего на партократию. Разумеется, об этом еще не идет речи, как минимум, потому что в поправках, которые Лукашенко подписал в избирательный кодекс, нет никакого разговора о том, что избирательная система меняется, что у нас будут элементы пропорциональной системы э, на выборах разных уровней, э, и поэтому есть немалая вероятность, что Белая Русь до э, трансформации в партию и после не будет сильно отличаться, э, по крайней мере, какое-то время э, том, что касается ее роли в системе. Да. А, поэтому пока рано фиксировать что-то большее за этим, чем, чем герметизацию системы. Но увидим, увидим. Вполне возможно, что в следующих изданиях трекера мы уже и начали смотреть на это, потому что а, институты, иногда созданные даже фиктивно, могут приобретать другой смысл. Кроме того, власть а, на протяжении зимы начала некоторые эксперименты которые чисто внешне а, выглядят как такое смягчение репрессий, квази-смягчение репрессий. А, почему квази? Потому что, безусловно, очень нелепо говорить о каком-то смягчении, в то время как а, количество и, и жестокость арестов и а, фактического преследования белорусов растет. Но вот на таком риторическом о нормативном уровне власти приняли две инициативы. Это возможность откупиться от репрессий за а, финансирование экстремизма, то, что считают власти, финансирование экстремизма. Речь, конечно же, идет о донатах в, а, в фонды, да, это такая коммерциализация репрессий произошла да, в массовом масштабе впервые в Беларуси, когда тысячам людей, может быть, даже уже и, и десяткам тысяч на самом деле, а, предложили... А, Откупиться, выплатить компенсацию, так называемые, государственные фонды, за то, что они а, поддерживали, связанные с протестами, гуманитарными целями а, фонды в 2020 году. И вторая инициатива это комиссия по возвращению. Да, то есть создается какой-то снова-таки а, квазимеханизм. Я вынужден употреблять эти оговорки, а, потому что в реальность этот механизм не заработал. Так вот, создается квазимеханизм а, некого прощения грехов да, перед властью, возможности снять с себя а, груз а, ответственности за политические правонарушения. А, и, как мы видим, да, даже по официальным признаниям, лишь считанные десятки людей обратились в эту комиссию, и вполне возможно, что многие из них это сделали не всерьез, потому что ни, ни одно из заявлений на состояние на начала марта не соответствовало а, требованиям а, властей. И поэтому эта инициатива тоже осталась пока что только в виртуальном таком мире. И мы пока, разумеется, не можем говорить о тренде, как я и говорил, о смягчении репрессий, безусловно. Но мы видим, что возникает некоторая гибкость и готовность экспериментировать с инструментарием. И этот тренд, разумеется, пока только в зародыше. Нужно подождать и смотреть, что будет с ним дальше, разовьется ли этого что-то. Но до сих пор репрессии только уже стачались, Теперь начинаются некоторые эксперименты, которые интересно, ну, мне кажется, зафиксировать и отрефлексировать в будущем. Дальше появляется тоже, на мой взгляд, что-то новое, новый тренд, который я замечаю, это некая, некая степень раздражения, отторжения, которое возникает в бюрократии в адрес тех самых провластных и пророссийских активистов, радикальных активистов, которые, активность которых мы фиксировали во всех предыдущих выпусках трекера, и она не остановилась, она продолжается, у нас в докладе есть примеры, но... Появились признаки а, того, что система начала смысле, брыкаться. Да. Театр один в Гродно возразил против давления на себя а, со стороны активистки Ольги Бондаревой. И а, против нее же, против ее же, ей же инспирированной травли или компании критики выступил депутат а, а, Игорь Марзалюк. И, что интересно, во втором случае это получило большую огласку. Государственные СМИ в целом поддержали Марзолюка, а не активистку, на стороне которой обычно выступают белорусские силовые органы. И это, это на мой взгляд, особенно позиция такая госсми, широкое освещение этого вопроса, обсуждение даже в некоторых ток-шоу, оно говорит нам о том, что есть более широкое недовольство, в частности, в идеологическом блоке администрации Лукашенко, слишком уж назойливыми активистами из провластного пророссийского а, лагеря. А, посмотрим, во что это выльется. Но это два такие интересные примера, а, которые стали возникать именно сейчас. А, и, на мой взгляд, это признак того, что белорусская политическая система, которая изначально строилась вокруг демобилизации, вокруг бюрократической дисциплины, она начала отторгать а, а, из себя а, такое народное тело этих радикальных прорежимных и пророссийских активистов, которые появились после 2020 -го года, но, судя по всему, не нашли себе еще а, органичного места в этой системе. С этим трендом также связан рост влияния генерального прокурора. Еще один такой мини-тренд, если хотите, который э, мы фиксируем, потому что Андрей Швед, кроме того, что он уже несколько месяцев занимается резонансным делом о геноциде белорусского народа, делом, которое, видимо, лично важно для Лукашенко, он же, по сути, становится таким неформальным куратором вс всего, всего репрессивной активности государства, э, по крайней мере, ее законотворческой части. То есть... Он а, стал главой этой комиссии по возвращению а, политэмигранта, к нему же апеллируют и провластные эти пророссийские активисты и депутат Марзалюк в споре друг с другом, жалуясь именно шведу друг на друга. Шведу было поручено подготовить совещание с силовиками, которое прошло, кстати, сегодня, и на нем Швед сидел в президиуме, и это не в первый раз происходит, Андрей Швед уже готовил такое совещание в прошлом году, и на нем Лукашенко именно по материалам Шведа разнес всех остальных силовиков, по крайней мере, МВД и Следственный комитет. Сегодня вроде бы обошлось без такой критики, но сам факт, что Андрею Шведу дается возможность формулировать, формулировать повестку дня для Лукашенко о работе других силовых ведомств, ставит его очевидно в привилегированное положение по отношению со всеми них. И последнее, что я хочу сказать, это связано с демсилами, тренд, который продолжил зафиксированную осенью фрагментацию в демсилах. А, а именно такое оформление Киевского центра оппозиции вокруг полка Кастуся-Калиновского. Раньше к нему примкнули э, киберпартизаны и движение Супротив, коалиция Супротив. Сейчас э, к этому этой коалиции, можно сказать, уже э, к там, Киевскому центру добавился Зинон Поздняк и его движение Вольная Беларусь. Э, они заявили о строительстве в будущем. Все эти силы некой, некой снова такие коалиции, э, Совет Безопасности, которые они назвали, Рада Беспеки, Uh, и uh, оформление этого центра киевского, оно, оно не просто про амбиции, потому что есть четкий водораздел. Мы его видим. Он идеологически, На да, эти силы занимают ну, такой правый фланг белорусского политического спектра. Они более радикальны, чем uh, мейнстримные белорусские демократические силы, которые собрались вокруг кабинета Тихановской. Uh, они открыто uh, считают, что uh, мирный военный путь э, свержения белорусской власти – это единственный путь к тому, что они называют деоккупацией Беларуси, потому что они Беларусь оккупированной страной. То есть здесь есть не только персональные какие-то непонимания с Тихановской, но и вполне себе концептуальное различие. А, и также такими другими проявлениями этого же тренда фрагментации, который мы наблюдаем уже несколько месяцев, с осени как минимум, стало то, что э, от... Кабинета, вернее, отцов-основателей в кабинете от откололась или отпочковалась инициатива посполитое рушение. Она стала самостоятельной, заявили, что они больше не аффилированы с силовыми министрами кабинета, с Азаровым с а, и Сахазщиком. Также мы видели, что в принципе Тихановская и ее коллеги смогли без конфликтов справиться, если хотите, или а, сосуществовать с появившейся коалицией или инициативой родственников политзаключенных, которые выступают за более гибкую политику Запада по отношению к Минску. И это можно записать в некое достижение дипломатическое такое или политическое у кабинета Тихановской, что это обошлось без а, особых конфликтов, несмотря на несколько разные подходы к, а, к проблеме. И, но, тем не менее, другое измерение работы кабинета, оно было не настолько, на мой взгляд, успешным, а именно вот этот полугодовой дедлайн прошел без многих обещанных вещей, в частности, без переназначения представителей, без утверждений в Координационном совете. Отношения с Координационным советом они смогли довыяснить уже в марте. Реформа в совета прошла, но тем не менее сам процесс выяснения был довольно конфликтным с уходом громким Павла Латушко из Координационного совета. То есть здесь есть некое ощущение незавершенности и как минимум невыполненных обещаний, которые были сделаны в августе что тоже, на мой взгляд, в целом, особенно в массовом сознании, в массовом таком восприятии людей, которые все еще следят за демократическими силами, а это немного людей, как мы узнаем из нашего пятого раздела. Так вот, в глазах этих людей это все частички одной фрагментации, одной и той же конфликтности. Спасибо большое, я на этом, наверное, остановлюсь. Спасибо большое, Артем. И я все-таки предлагаю поменять заявленный порядок выступающих и пойти все-таки э, по разделам. А следующий раздел у нас, раздел 3, экономика, внешнеэкономический аспект. И Катерина Бурнукова, пожалуйста, э, вам слово. Да, добрый вечер еще раз всем. Спасибо, что вы здесь слушаете нас. А внешнеэкономический аспект мы обычно разбираем по трем направлениям. Запад – Россия и Дальняя Дуга, и этот сезон у нас выдался очень активным в плане развития отношений с Дальней Дугой, о чем уже говорил Павел. Но начнем традиционно с Запада. С Западом основное произошедшее за зиму, это, наверное, то, что не произошло, не были расширены санкции ЕС на Беларусь, несмотря на то, что об этом говорилось. Идея расширения санкций в частности была в том, чтобы синхронизировать их с российскими санкциями, таким образом перекрыть путь обхода санкций через Беларусь. Действительно, если мы посмотрим на данные того, как развивается экспорт из ЕС в Беларусь, то мы увидим, что он существенно вырос за последний год, особенно за последние несколько кварталов, но этот рост, он не происходит не только через Беларусь. да, То есть не только через Беларусь идут европейские товары в Россию. И такой же рост и даже в гораздо больших объемах наблюдается в таких странах, как Грузия, Казахстан и Турция. И я уверена, что это не полный список. Поэтому все еще можно ожидать введения санкций, но сказать, что с помощью такой синхронизации можно полностью перекрыть обход российских санкций, тоже невозможно. Еще важное событие, которое произошло в отношении Запада, и это тоже элемент вот этой стены железного занавеса, который выстраивается, это закрытие одного из пограничных переходов Польшей, которое постоянно использует сейчас, напоминает о том, что она может закрыть и другие переходы, которые существенно ужесточили правила провоза товаров. За ней последовала и Литва в том, что она закрыла один из железнодорожных переходов, на других тоже ужесточила проверки. Это все, несомненно, добивает остатки репутации Беларуси как транзитного транспортного хаба. Я напомню, что в хорошие годы Беларусь получала до 2 миллиардов чистой выручки от экспорта транспортных услуг. В прошлом году она упала до 1,3 миллиардов. В этом, видимо, упадет еще существеннее. Что происходило в отношениях с Россией? Вообще, последний год в отношениях с Россией происходит такое а по очереди то Россия добивается каких-то уступок, на Ниве интеграции, то Беларусь добивается каких-то экономических преференций. Вот зима 22-23 осталась, этот раунд остался за Беларусью, она сумела добиться достаточно большого количества уступок. Это и реструктуризация кредитов, в том числе кредиты на АЭС, что существенно для страны. Это низкие цены на газ, мы не знаем какие, но о ценах на газ договорились и они вроде как выгодны для Беларуси. И, кроме того, Беларусь еще и позволяет себе не возвращать деньги частным российским инвесторам, что фактически подтверждает тот технический дефолт, который был объявлен ранее рейтинговыми агентствами, да и теперь он у нас превратился из технического в фактический. Ну и, как я уже говорила, самое интересное происходило в в взаимоотношениях с Дальней Дугой было три громких государственных визитов, вернее, два государственных визита, один просто несколько встреч в УАЭ. Все эти три поездки в Китай, Зимбабве и Эмираты, они ярко освещались именно с точки зрения экономики. Но надо сказать, что в отношениях Зимбабве вряд ли можно ожидать каких-то больших экономических прорывов. И даже те слухи, которые прорываются по поводу а, завод, завода по добыче лития, они вряд ли будут иметь большие макроэкономические последствия для Беларуси. Да? Это, скорее, будут благоприятные последствия для отдельно взятых личностей, а не для страны. Зато вот в результате поездки с ОЭ мы случайно узнали, благодаря тому, что Витебский обл. сполком похвастался об увеличении экспорта, мы узнали, что... Экспорт в ОАЭ только из Витебской области вырос в 97 раз, до 2,4 миллиардов долларов. Вот. Мы давно подозревали, что ОАЭ – это одна из стран, через которые происходит об обход санкций, но ну, теперь мы имеем явное подтверждение тому. И если мы говорим про Витебскую область, то, скорее всего, тут речь идет в первую очередь про нефтепродукты. Ну и в конце концов была поездка в Китай. Отношения с Китаем последние годы относили, находились на спаде, экономические отношения. Торговля не особо росла, инвестиции падали. Хороший отчет, кстати, недавно вышел у Феса в библиотеке, может кто-нибудь скинет ссылку в чат. Но то, что происходит сейчас, выглядит немного так как восстановление отношений, возможно, дает надежду на их экономическое развитие. Что было заявлено? В общем-то, мы не знаем никакой конкретики. Да, говорится о том, что эффект от заключенных соглашений может достичь 3,5 миллиардов долларов, но раньше были заявлены... 10-15 лет назад договоренности с Китаем иногда бывали на гораздо большие суммы, там было и 15 миллиардов кредитной линии и так далее. Это не значит, что все это материализуется. Но то, что привлекло, например, мое внимание среди заявленных соглашений, это возможная подготовка соглашения о зоне свободной торговли с Китаем. Если это действительно реализуется, это будет очень мощный шаг о том, что Китай рассматривает развитие экономических отношений с Беларусью, как нечто серьезное. У меня все, спасибо. Да, спасибо большое. Коллеги, я напоминаю, что ваши вопросы вы можете писать в чат, также в чате можете просить слово После того, как у нас выступит спикер, у нас будет сессия вопросов и ответов. А я передаю слово Льву Львовскому и раздел «Внутренняя экономика». Лев, пожалуйста. Здравствуйте. В внутреннеэкономическом блоке у нас в отчетном периоде закончился 2022 год и начался 2023. В 2022 году реальный ВВП уменьшился на 4,7%. Это самое большое падение ВВП с 1995 года. То есть тогда рецессия была связана с концом перестройки от плановой экономики к рынку. Только две отрасли смогли, э, смогли вырасти в 2022 году. Это сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, но там они смешаны в кучу. Все это произошло только из-за роста в сельском хозяйстве, из-за удачного урожая. И вторая отрасль, которая тоже показала рост, это была горнодобывающая промышленность. Остальные сыграли в минус или были где-то около нуля. Три отрасли, которые показали самое большое падение за 2022 год, это строительство, это, это торговля и транспортная деятельность. Они упали от 11 до 16 процентов в новом 2023 году тренд на падение экономики продолжился в январе. Экономика падала к январю 2022 года на 5 процентов, в феврале падение замедлилось и составило чуть более 2 процентов. Мы ожидаем, что это падение еще немного продолжится, но если смотреть если смотреть на цифры относительно предыдущего года, то мы все еще видим падение экономики, но если смотреть на сезонно сглаженные цифры месяц к месяцу, то падение практически остановилось. Это значит, что еще в феврале последний в экономическом смысле, до военный месяц мы увидим падение, а уже начиная с марта-апреля мы должны видеть примерно нулевое падение год к году. Также в макроэкономических трендах и серьезно изменился тренд по реальным зарплатам. Если большую часть 2022 года реальные зарплаты падали в большинстве отраслей и в среднем по экономике, то к концу года, в основном за счет замедления инфляции, реальные зарплаты начали расти. Уже в декабре 2022 года реальные зарплаты были на 0,6% выше, чем в декабре 2021, а в январе 2023 рост реальных зарплат год году составлял уже процента. Таким образом, здесь у нас тренд в зарплатах начал расходиться с общеэкономическими тенденциями. Также надо сказать, что в новом году, теперь в тройке антилидеров, строительство было заменено уже полностью IT-сектором. Если строительство в втором году было одним из антилидеров экономики, то сейчас, в 2023 м показывает примерно около нулевую динамику, то есть ситуация там заметно улучшилась. А вот IT последние месяц устойчиво падает на десять-четырнадцать процентов в зависимости от месяца. Дефицит бюджета, который был засекречен еще в 2022 году, по всей видимости, никуда не уходит, и фактически дефолт, о котором уже говорила Катерина, не помог закрыть эту дуру в бюджете, так же, как и отсрочка всех платежей в пользу России из-за чего правительство продолжает экспансивную монетарную политику, а также увеличивает сборы с граждан. Были повышены многие налоги, в конце 2022 года был, был издан новый закон, оговаривающий повышение или введение многих новых законов, Увеличен налог на землю, на первую квартиру, акцизы на алкоголь, на сигарету, налог на прибыль, налог на виртуальный игорный бизнес, на собак в зависимости от пород, на ремесленников, на самозанятых индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей также была повышена цена на газ. Несмотря на то, что цена на газ для Беларуси не изменилась с прошлого года. То есть все эти методы в сумме, они дают то, что мы уже начали называть операция «Скребем по сусекам», увеличивается много мелких налогов. К главным и к самым большим налогам пока что правительство не поступается и, по всей видимости, надеется отделаться вот такими э, мелкими мерами. Э, также в эту операцию с я бы включил новую меру, которую уже задел э, Артем Ш... Ар Шайдман. Это сборы за донаты. Много людей вызывают в КГБ, судя по сообщениям СМИ. Им предлагают перечислить в фонды, в благотворительные фонды, связанные с государством, различные суммы. Если раньше речь шла о 500 долларов для не-айтишников и 1000 долларов для айтишников, то в вот последнее время поступает сообщение о том, что уже с ней айтишником просят по полторы тысячи долларов даже иногда. Учитывая заявление главы Байсоу Андрея Стрижака о количестве людей, которые донатили в 2020-2021 годах через Facebook в благотворительные фонды Беларуси, речь здесь может идти о десятках миллионов долларов. Артем упоминал эту меру как такую инновацию в внутренней политике, но я в своем разделе также включаю эту меру и как инновацию в фискальной политике, так как сборы с этих донатов они могут превысить сборы по многим налогам, которые я перечислил. Так, например, ожидается, что налог на первую квартиру принесет в казну около 20-21 миллиона рублей, ну, соответственно, здесь мы говорим о, возможно, 20-30 миллионов долларов. Также продолжается мягкая монетарная политика. Как только инфляцию начали побеждать, инфляция стала гораздо меньше, чем она была в конце лета, в начале осени 2022 года, тут же Центробанк понизил ключевую ставку, чтобы реальная ставка продолжала оставаться в небольшом, но отрицательном диапазоне. Ну и последний тренд этого сезона – это усиливающееся давление на бизнес и усиливающийся ручной контроль за бизнесом. В, этом, в эти три месяца больше всего правительство начало обращать внимание на компании с иностранным участием, с иностранным капиталом. Число компаний, акций которых нельзя Продавать или отчуждать без разрешения правительства выросло со 193 компаний до 1849 компаний, компании, которые до этого пытались уйти с белорусского рынка. Начали наказывать. Например, яркий случай произошел с финскими пивоварами, которые до этого заявляли о потенциальном выходе с белорусского рынка. Вот сейчас компания Ольви была штрафована на рекордные 12 миллионов долларов. Это действительно такой довольно рекордный для белорусской экономики штраф. Скорее всего, собственно, за подобные действия. Александр Лукашенко продолжил угрожать крупным игрокам. В этот раз обошлось без масштабных компаний-посадок, но ограничились риторикой, в частности, когда были в государственных СМИ опубликованы зарплаты, зарплаты топ-менеджеров ритейла. Ну, на этом я закончу и передам слово следующему. Спасибо большое, Лев. И э, да, э, следующий спикер Филипп Беканов э, и Динамика общественного мнения. Филипп, пожалуйста. Добрый день, Сабрид. Дякую Шира, что за, до нас завитали. Я для вас подрыхтывал невеликую презентацию. Э, сподеюсь, что за 20 хвилин поспеем. Э, жартую, Будь, будем, э, будем стараться не к э, у 10 в Мусить быть башно мой экран. Усё добра, Антон, киунитик. Соправдай бачно, так. Погнали. А, так, первое, про что нужно сказать. Мы змянили, приняли решение изменить методику сбора данных у трекера и а, Я присвячу 2-3 хвилины этому тлумашению, потому что далее рухаться без этого тлумашения будет не можно. А, что изменилось? Ранее мы мкнулись не как упадобить структуру нашей выборки до структуры генеральной совокупности ось, людей, которые живут в Беларуси с доступом до интернету в городах Беларуси. Теперь мы так не робим. Мы репрезентуем именно онлайн-панель, структуру онлайн-панели. Что это нам дает? Это нам дает параллельность между волнами, между хвальными и Таким чином мы отлюстраиваем тренды, которые происходят в громадстве. Коли ласка, по... у полным тексте доследования есть больше докладное, больше грунтовное тлумачение, измены методики, так само там будет выкладены массив даденных, тому, как мне тр... не марновать час, я такое подроб ⁇ опущу, але вот, маем что маем. Треба упомянуть про фактор страха. Так, мы понимаем, что он влияет на выники, которые мы видим, мы видим, але все одно. А, гэтым разом мы проконтролировали а, уплыв фактора страха, проанализ респонс-рейта и дроп-аут-рейта. рейта это ⁇ это количество людей, которые получили... Это количество людей, которые отказали нам на запрашении поудельничать у э, доследования. Люди, которые отрымывали инвитацию, я не ведали, у какой исследования идут. А, dropout rate – это а, количество людей, которые отрымавших это, открывшие спасылку на онлайн-исследование до конца не дошла. Треба означать, что dropout rate на 12% выше, за э, dropout rate у коммерциных исследований с такой же дужиной анкеты. Ну, то бок мы бачим, что фактор страха уплывает. Так само мы отсочили про специальный вопрос, про специальное питание что и уплыву фактора страха на тех, кто дай до конца. Але, вот. это все контролировано. У нас нема подстава указать, как у этой хвали у нас фактор страха уплывал, а у попередней не уплывал. Поэтому тренды, какие мы назираем, нажаль, все-таки, хиба думаю, у громадства иснуют. Что треба зрозуметь самое важное перед тем, как мы поедем далее? Лишь бы, на, особенно на наступных двух слайдах, это не лишь бы размеркование поддержки режима в грамадстве, а, потому что мы не рэпрезентуем белорусское грамадство, мы рэпрезентуем онлайн-панель и тренды в онлайн панели Папередные данные так само переузважены, как адвлюстровывать структуру онлайн То, Тобок мы кажем только про тренды. Кольки минавита у Беларуси подтрымки людей схильных до доверия режима, мы не ведаем. Ну, хиба не у гэтым доследовании дознаемся. Але тренды мы бачим. А, Тры хвилины, як и казау, можем ехать далей. Что мы бачим, а, на жаль, мы можем казать про невеликий тренд у доверу доверия до режимных институтов. А, частково гэта может лумачиться тем, что мы изменили с Бурданных. Ну, потому что ранее мы уживали квотную выборку, а теперь мы ужимаем, уживаем с, ну, случайную, простую случайную выборку. Тому частково тренд может так пломачаться, але подставал думать, что ну что у весь гетт тренд пломачется, миновито про разборды, у нас нема. А, про это мы поговорим. Во-первых, а, по мы у попередних хвали назирали такие изменения, и там мы не были полны, что это тренд, потому что не было проверочной онлайн панели, якую мы использовали, у гетт раз и она была и тренд гетт там так само назирается. А, плюс ну есть ную Ис существуют факторы, которые ломают эти тренды, это э, то, что мы видим э, просто изменения в грамадстве. Частково про гэта уже сказали мои коллеги, э, и проговорим про гэта далее. Мы видим так, что э, узрастаюць все индексы социальных настроев, все индексы социального оптимизма. Во-первых, за все индекс добробыту. Гэта индекс, как ус прямоется стан экономичный и политичный в Украине. Uh, экономический стан, улучшение его плывется тем, про что я сказал Лев uh, передо мной, что um, спонировался, за, но ну, заповалился рост инфляции, например, uh, отсюдаются, ну, засели, рост реальных зарплат. Ти долго это будет долженцы, я не веду их это питание до экономистов, але ну так, такая вот ситуация в Украине. Uh, Экономичные факторы, и они застаются довольно важными для белорусского громадства, даже больше важными за войну. Об а, этом было довольно шматно написано в разных исследованиях, в том числе и идентичности. Это было зафиксировано, которое было проведено уже а, после начала полномасштабного оборвания России в Украину. А, и подставил мерковать, что а, внутренние проблемы, экономические проблемы, стали меньше важными для белорусского громадства. У нас не мое. То бог улучшения экономической ситуации, я но тлумачають и калии нават не рост, то захованьё возгэта, возгэта доверу до да института у режима у громадства. Возь. Далей, что мы что мы бачим далей. Драйверами этого роста были сегменты схильные до недоверу. И ярые а, яры прихильники. С а, ярыми прихильниками все больше меньше менее Это Люди просто ну, а, протягивают этот тренд на «Rally around the flag», про который мы писали у, у марте, а, в марте сгуртование вокруг стяга, про который мы писали в первом выпуску белорусского трекера «Перамен», а вось сильное до недоверу – это либо деполитизация. В чем эта деполитизация а, манифестуется? На этом слайде, в низкой информированности про политическую агенду в Так, а, Мы видим тут два графика. Первый – про объединенный переходный кабинет. Мы задавали вопрос, те вы хорошо знаете, если вы не чули, чули, вы вы слышите это в первую <свят> и казали, что а, Светлана Тихановская обвестила а, ну, а а, а, про пироходный кабинет. И что мы бачим? Мы бачим, что только один сегмент довольно добро поинформованы про объеднанный пироходный кабинет. И эта суперважливая подея для демократичного руху прошла на периферии информационного поля для значной части грамотства для большей части то, то наводсильно до недоверу 45 не были в уголи не, не не ведали про эту подель в уголи вот так само а, а, иллюстративно можно сказать про а, обознанность о репрессиях про за про украинскую позицию Вось, мы бачим, что только один сегмент, о, гона, о, подавляльная большинство, ведает про эти репрессии за украинскую позицию. А, Даже сегменты, которые сфильны до недоверу, 58% не типа ли у Беларуси репрессии за, за проукраинскую позицию, либо Частково, конечно, ну на это уплывая фактор страху, так, але, ну это не измены у 50 это измены там, у... я бы оценивал здесь там у межжии 5-7 То можно сказать, что вот эти люди центральные сегменты, и они там тр трошки больше обознаны про политическую агенду, вось, а, а, чем мы бачим, але, это, ну, не не не изменяет тренд целиком. А, далее. Иснует вот то на политизацию и политическую спокойь, про які мы будем говорить, это ставлення до санкций. Что мы видим? У нас только один сегмент ярые противники, это люди, которые хотели бы усилиния санкций. Ну, так выразна. Схильнее до недоверу, там консенсусу немає, хеба. Вось, але даже там близко до половы хочуць, как с Беларуси санкции были сняты целиком. Это так само манифестация, частково это тлумачивается тем, что Беларусы, ну, агульно хочуць дружить со всем светом, так как это каждого каждом исследовании видно, что добрые отношения должны быть и с Заходом, и с Россией, и с Китаем, и за всеми. И только ну люди, которые политизированы, а, они... А, так скажем, у каштоуносные речи, к шталту, не можно собрать с Россией, транслюють в свои политические погляды. А, ну, вот такой тренд мы видим. И это так само запыт на разрадку, ну, тому что нужно не закончить э, э, этот тиск, э, это то, як меркують люди. А, и э, э, про войну так само поговорим, як про фактор, который влияет на... Э, Узрос доверия, ции на э, захование доверия до института режима. Э, грамадство мощно поделенное в у у, у, у питании поддержки России и Украины в войне. Так? Э, э, мы бачимо, что існує певна корреляция, как э, мы зауважили еще в марте 2022 года, что эта корреляция заховывается. Помимо тем, э, ты доверяет до режимных институтов, кто ти доверие до режимных институтов, Э, ты не доверяешь, ну, ты работник режима, или ты его прихильник. И э, это э, толкует значную часть поддержки э, России и Украины. Вот, здесь а, мы так само, есть интересная ситуация. Тут, э... Мы задали пытание те люди согласны с тем, что Россия э, помылилась на, напавши на Украину. Вось. И мы видим, что даже у тех, кто ну, сильно доверу, да, да, да много людей вось, думают, что э, так, помылка, помылка была. Навыд, 15% у тех, кто ярые прихильники так лечит. Это все про то, что в э, грамадстве нет нейкой доминирующей линии с пытанья подтрымки цито России, цито Украины. Вось. А доминующая линия на самой справе — это антивоенный консенсус. Тут мы яскраво бачим, что армия Беларуси не мусить принимать уделу в войне на неводной стороне, на неводном боку. Это просто супер доминантная позиция, якая уластивая усим сегментам, незалежно от подтрымки, от доверия и от недоверия до режиму. Вот. И что это так само нам тлумачить? Это так само нам тлумачить, что даже та поддержка России, которую мы видели на переднем слайде, это поддержка такая инертная и пассивная. Про это довольно э, шмат написано, про гэта казали, сказали, например, мой, мой коллега Геннадь Коршинов, который будет за мной в своем э, артикуле, про это э, написал так само, просвятил этому хвалу исследования, что там Хаус Рыгора Стопеня, и у, у меня это было исследование идентичности. Було, там про одно про тое что поддержка до россии и она отлумачивается такой таким уявлением явлением про россию як про некую доминантную магнит краину магниту регионе якая нават, ну, заховала там нават, культурную некие прымат технологичные и воспринимается людьми які поддерживают россию как нечто ровное заходнім країнам, не только у военным у не только у войсковых решах и справах, а так само и у справах культурных, технологичных, Вось, э, то э, улучшается, что население Беларуси контактует с войной только про меды, ну, по великим махунку, так, и бачит столько медяя картинку, медяя малинки, так, какие я не споживаются, то ä, пропагандистские, российские, эти белорусские, эти то ну, незалежных СМИ, вот, а, такая вот под иного того, того, тиншего боку. В войне, особенно поддержка России, она связана с теми стереотипами и явлениями, которые транслировались в Беларуси ну, не 30 годов, а еще и за советским временем, и, может на даже ранее. Вот такой активной поддержки и желания, как помочь России в войне, как не было, так и нет. Ну и у якості основы, как багато часу не займати, вот геть динамика, которую мы динаміка, в у підтримці режиму, доверия росту довера до режимних інститутів, так правильно я буду казати, і по великому рахунку з'являється, я так думаю, манифестацией запиту даже не не на стабільність потому что вот последняя хваль о э, вопросе, а что там хаос показала великий запыт на перемены в Беларуси, там много кто хочет. Ну, большинство громадств даже выполнено, что Беларуси нужны вполне реформы, так? Но даже там они отказывают, что реформы должны быть повольными спокойными, не шоковыми. И вот эта э, динамика, которую мы видим, это манифестация запыта на спокой, на то, как ну, неспокойные часы и Беларусь не, ну не не увяза, не не оказалась не утянутая. ну Мы с вами разумеем, что Беларусь уже все утянутая, но у громадстве такого консенсуса нет. так в войну, у войну, экономическую экономичную катастрофу и все такое. и тому полюбшения навод коли часовые, на экономичном фронте и они могут приводить до это ощущение спокойствия, которое приводится к возрасту до к до к этому роду людей, которые ну, им деполитизуются, и э, для которых 2020-й остался три года тому, у отличие от великой, великой количества людей, которые 2020-й переживают. Тому ну, будем глядеть, как все это будет развиваться. Але, зараз, мы вот такую ситуацию. Дякую меня усю. Антон, микрофон. А, да, пропустите. Дякую Филиппа и передаю слово Геннадию Горшинову за власти и общества. Кори ласкай Спасибо. Всех приветствую, всех рад видеть. У меня сложная задача. Последним, теоретически, я должен был бы свести как-то до кучи все, что говорили коллеги, но э, навряд ли у меня это получится. Но, тем не менее, Некоторые референсы почти на каждый блок, э, что озвучивали коллеги, я попробую сделать. Э, мой блок называется «Взаимоотношения власти и общества». И здесь э, имею несколько позиций, которые отражают последние тенденции. Да. Первое, что хотелось бы отметить, э, репрессии фактически не прекращаются. Да. То, что Артем говорил о квазисмягчении, это действительно квази. Здесь я полностью подтверждаю его вывод, потому что репрессии продолжают раскручивать, маховик репрессии продолжает раскручиваться по всем. Направлением, которое мы выделяли раньше, это и массовость, фактически хапуны продолжаются, количественные продолжаются, и весной, как мы видим. Это коллективное задержание, задержание семей, да, сохраняется и, хотя точно, но практика взятия заложников, родственников, продолжаются карусели приговоров и так далее. Это что касается задержаний. Продолжаются чистки нелояльных на предприятиях. Причем чистки не просто удаления так сказать, нелояльных, но и фактически с выдачей черного билета, волчьего билета, то есть невозможностью в дальнейшем устроиться на работу. Это, в принципе, было. Это то, что продолжается из нового. То, что Артем рассматривал со своей стороны, Лев со своей я со своей говорю о новом виде. Light – да, это вот продажа индульгенции, монетизация репрессий. Это новый такой момент в отчетный период. И еще, один, еще одна новизна, но хотя давно анонсированная. Это запуск и фактически постановка на поток практики заочных судов, когда обвиняемый находится вне территории Беларуси, практика запустилась и действительно работает уже достаточно интенсивно. В основном она ориентирована, не в основном, а, собственно, она и задумывалась как практика борьбы с теми, кто уехал за границу, и ее можно рассматривать как один из элементов, в кавычках, скажем, тихой войны против диаспоры. Эта война началась тоже э, уже достаточно давно. Сейчас она вышла на поверхность. Проявления э, достаточно многообразны. Началось все, видимо, с признания диаспоральных э, чатов экстремистскими. Да? И эта практика продолжается. Второе направление — это... Проявляется, второе направление проявляется в движении в сторону поражения в правах белорусских граждан, которые покинули территорию Беларуси. Здесь тоже несколько таких составляющих, пока они во многом на уровне подготовки обсуждений, как э, обсуждение вариантов ограничения права на получение бесплатной медицинской помощи для тех, кто уехал. Да. Э, проговариваются варианты э, отмены отсрочки от армии для тех, кто учится в иностранных вузах. По школам собирают информацию о учениках, которые уехали за границу, на... не выпускниках, да? а даже о, о учениках школы, чьи родители уехали, и э, дети уехали. Ну и тут в ту же копилку требования ставить в известность государственные органы о получении вида на жительство или иной документ иностранного государства, который предоставляет преимущество для проживания на территории такого государства. Отдельное направление в этом в этой тихой войне это повышение консульских сборов на ряд услуг. Пускай это не катастрофические, не критические изменения, но фактически они объединяются с наличием фактов отказа от предоставления консульской поддержки белорусам за рубежом. Самый известный пример такого рода – это когда белорусская посольство в Берлине отказалось выполнять свои обязательства по отношению к гражданину Беларуси, который в Германии умер. Ну, ладно, продолжим. Следующий момент. Третья позиция, на которую я хотел бы акцентировать внимание, это стремление государства, стремление режима расширить сферы контроля внутри страны. В частности, вот давно известная практика в Беларуси – это составление списков неблагонадежных граждан. Давно это были списки музыкантов, которым запрещено было выступать в Беларуси. В прошлом году появились списки на увольнение и непродолжение контрактов. Зимой стали составлять списки потенциально неблагонадежных граждан. В частности, к таким были отнесены украинцы, которые работают в госструктурах с одной стороны, с другой стороны любители стрельбы. Ну и как мы видим в марте, собственно, вот по этим спискам началась усиленная работа правоохранительных органов, в частности по любителям стрельбы. Кроме того, обращают на себя внимание два закона, которые были приняты: первый об оказании психологической помощи, исходя из которой представители силовых органов получают им намного облегчили доступ к тому, что можно назвать профессиональной медицинской тайной, профессиональной тайной э, психологов. Да? Второй момент – это э, постановление совмина по порядке функционирования информационной системы. Там э, предусмотрен, предусмотрены возможности для того, чтобы фактически в онлайн-режиме силовые органы могли получать ничем не ограниченный так сказать, объем информации о человеке, цифровой информации, да, причем и как от государственных структур, так и от частных. То есть фактически слежка не только легализируется, она получает институциональное оформление. Дальше, опять же, вот в русле этого расширения сфер контроля и тяги к тоталитаризму, да, в определенном смысле не могу не упомянуть о том, что государство начинает посягать на все больше сфер приватности, в частности, сфера здоровья. Да? С 1 января Министерство здравоохранения обязано проводить диспансеризацию всех граждан Беларуси раз в год. Да? То есть каждый гражданин Беларуси, вне зависимости от полувозраста образования и независимо от своего желания, должен будет пройти недосмотр. Вторая сфера, на которую заявила свои претензии власть – это область брачно-семейных отношений. Здесь пока помягче, да, но на пленуме Верховного суда было озвучено, что на суды возлагается функция по примирению супругов. Не в таком формальном варианте, но достаточно жестко, для чего увеличивается время для рассмотрения такого рода дел. По отдельности все вот эти позиции, которые я сейчас перечислил в рамках вот этого вопроса, да, они, их можно даже рассматривать как заботу государству. Но в своей совокупности они показывают, что вот эта забота превращается в удушающий поводок контроля, который накладывается на все и большее количество сфер. Там даже в отчете больше. Такой небольшой спойлер. Смотрите отчет там много чего у нас не входит в основной текст доклада. И последнее, на чем хотел сказать, это то, что в Беларуси оформляется два пространства гражданских обществ, юридически оформляется. Да? Одно общество, натуральное гражданское общество, начали уничтожать в 2021 году, сейчас это, собственно, о чем Артем говорил, будет вычищаться на юридических основаниях, с другой стороны тот ряд законодательных актов, которые были приняты о гражданском обществе, о политических партиях, ПНС и некоторые другие, они создают базу для государственного гражданского общества, насколько бы аксюморонисто не звучала такая формулировка, и государство начинает его строить. Между тем, следует сказать, что Независимо, гражданское общество продолжает функционировать, продолжает функционировать и в Беларуси, и за границей. В Беларуси можно функционировать только в скрытом партизанском режиме, поэтому о том, что там жизнь продолжается, мы можем судить только о косвенных, по косвенным признакам и, к сожалению, не особо распространяться о том, что там происходит, просто из соображений безопасности тех, кто остается в Беларуси. С другой стороны. Последствия деятельности белорусских партизан, в частности, мы видим и так. Второй момент, что делается, за, что делается с диаспорой. Мы это действительно видим, и про это можно и нужно говорить. В частности, тренд на институциализацию. Различных структур гражданского общества, которые слабо отмечался ранее, сейчас он набирает обороты. В частности, мы можем говорить про создание сообщества родственников бывших политзаключенных в Беларуси, ассоциацию белорусских ветеранов, воевавших за, Украине, за Украину, независимую Белорусскую культуру Академию, Институт Белорусской книги и так далее. Процессы идут, раскручиваются, и это хорошо. При этом следует сказать, что исследования показывают, что существенная часть гражданской активности белорусов за зарубежья, она до сих пор проходит вне институционального пространства. Очень много людей делают в инициативном порядке, без привязки к каким-то организациям. Сходя из чего можно говорить, что у белорусского гражданского общества, которое находится за рубежом, есть еще весомый резерв, запас для того, чтобы развиваться и институциализироваться дальше. Спасибо, у меня все. Спасибо большое, Геннадь. И давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Напоминаю, что ваши вопросы к спикерам вы можете писать в чат или поднимать руки, и мы дадим вам слово, подключим вас по видео. И у нас есть первый вопрос, и это питание до да Филиппа. Это от четырех громадства. Ярые прихильники, ярые противники, и схильные до тяны... доверия, и до недоверу тины приблизно однольковые по померах. Каждый из этих сегментов не до 25% опытаных. Они, наоборот, отразливаются между собой по примерам. И если так, какие отсоток панелей эти громадства в можно отнести до да каждого из этих сегментов? А, Дякую Широ, за вопрос. Ну, давайте подлумачим. Во-первых, все. А... Это дадены есть, мы их выкладываем у открытый доступ, и они будут у техничным додатку, у техническом аннексе там будет посылка на массивы с данными. то можно будет, будет себе стягнуть там массиву в формате SPSS чи Excel, и ну, погуляться с данными, нечто там поанализовать самостоятельно, все такое. Вот. Мы можем сказать про то, скольких этих людей у онлайн панели, и эти сегменты имеют, ну, по померах, ясная справа, вось тому, что э, мы маем там. Э, Большость опытанных находится а у средних сегментах, то Бог схильное до и не доверу. И вот сегмент схильные доверу, коли мне памяти не бракует, близко 40 сотковского. 2... 41, может, хиба, я не помню, 42. 22, 24 это ярые прихильники. Вось, и э, решта там размеркована, прикладно, ну, приблизно однолького, поменьше сильными до недоверу и... Э, ярыми противниками. Я не не дуже помню и просто зараз мне не дуже зручно в у у Масиудадины. но мы выкладаем их у общий а, доступ. Это не так важно на самой справе. А, важ, важны важные тренды, а другие не помешают. Динамика важна, потому а, что ну у онлайн панели. А, Я чую эхо. Да, коллеги, пожалуйста, если можете, выключайте микрофон, чтобы у нас не было эхо. Филипп, пожалуйста. Так, так, так, это не так важно, потому что, ну, треба больше глядеть на динамику и на то, что внутри этих сегментов происходит. Мы не ведаем, сколько этих людей в Ну, Про это исследование мы не дознаемся. Мы дознаемся только про динамику. Те их поболело, тихо их поменяли, те их осталось такое количество стены. Мы стараемся контролировать фактор страха, мы стараемся контролировать дроп-аут и казать минорито про тренды, искать некое обгрунтование этих и других изменений в динамике. Але, когда мы его анализуем особенно например, структуру людей, которые снижены до доверу, и недоверия, и ярых противников, ярых противников по инших параметрах, вот тут мы можем уже сказать, что если и в так также это происходит, потому что, ну, то, что в онлайн-панели люди больше активны там, и снижены до интернету, можно вот это, державая в голове, сказать, что количество человек противник режиму, то он если и будет и до Украины ставится, не так, как сегмент противников режима. Uh, Спасибо, я отказал на питание. Окей, дякую, Филипп. Следующий вопрос. Я думаю, что, возможно, это вопрос к Артему, но, возможно, кто-то еще из спикеров захочет ответить. Каково ваше мнение относительно увеличения влияния России на Беларусь и распространения ее пропаганды? Вызвано ли это увеличение влияния закрытием ртов ее противникам? Не кажется ли вам, что в белорусской власти находятся одновременно и сторонники интеграции с Россией, и те, кому выгодна независимость? Но те последние потихоньку сдаются. И не кажется ли вам, что белорусское общество может поменяться настолько, что оно и само захочет э, интегрироваться в Россию? Э, даже с учетом того, что. С учетом возможной победы Украины. Здесь затронуты, мне кажется, как минимум четыре раздела нашего трекера, поэтому я не буду узурпировать, коллеги, кто захочет присоединиться. Очень комплексный вопрос. Я не знаю, как можно более менее научным путем измерить соотношение сторонников. Больше интеграции с Россией или меньше интеграции с Россией внутри белорусского режима действительно есть ощущение, это сугубо аналитическое ощущение, что в последний год куда более заметными стали э, сторонники некого смыслового политического и даже военного единства с, э, с Россией сегодняшней Россией, с Кремлем и э, Интерпретировать это однозначно как то, что этих людей стало больше, я не могу, потому что ситуация не располагает к тому, чтобы люди с другой точки зрения открыто высказывали свою позицию, открыто действовали, противодействовали скорее этим вот сторонникам нам русского мира или интеграции. Понятная политическая конъюнктура выталкивает на поверхность союзников Москвы. Однако действительно в пропаганде, действительно, в белорусской пропаганде государственной, так и в российской, разумеется, так и в, э, в некоторых действиях белорусской власти, связанные с открытием военно-патриотических лагерей, с нормализацией э, такой провоенной российской пропаганды на местах, в том числе в школах, действительно складывается ощущение более активного активных действий, большей активности, если хотите, вот этого вот пророссийского а, лагеря, если можно так выразиться, внутри белорусской а, правящей как верхушки, так и бюрократии в целом. Что же говорить, если говорить о, о влиянии на общество, пусть коллеги меня поправят, но опросы, которые проводят на эту тему, а, я не помню, было ли это у нас в предыдущих опросах, мне кажется, что нет, а, но, может быть, и было, в этом, по-моему, не было, но а это было учетом хаоса однозначно, а, то есть Ругора Стопени, и там видно, что а, происходит поляризация по внешнеполитическим предпочтениям. А, растет несколько пророссийский сегмент. А, это было у Филиппа Беканова в исследовании идентичности, точно он вам расскажет подробнее. Но если коротко, то растет как пророссийский, так и про европейский сегмент а, за последний год и истощается пронейтральная середина. При этом она все равно, вот эта вот пронейтральная середина, остается относительным большинством белорусского общества. Вот такая вот странная ситуация. Она странная в том числе, что она нелинейная, нет какого-то единого а, всепоглощающего тренда, кроме поляризации. Но при этом а, общество остается очень фрагментированным и расколото с точки, с точки зрения внешнеполитических установок. И поэтому говорить о том, что ситуация ведет нас к тому, что в стране кажется большинство сторонников интеграции с Россией, ну называется не выпадая, да, не приходится. Растет скепсис в отношении ДКБ. Мы видим по данным Филиппа множество сомневающихся в правильности российской войны в Украине, даже среди сторонников власти и среди более мягких сторонников власти, вернее доверяющих власти. Поэтому никакой однозначный такой однозначного тренда на рост. Сторонников именно глубокой интеграции с Россией а, у нас нет. Это, это такие флуктуации, скажем так, которые, к тому же, компенсируются поляризацией со второй стороны. Спасибо. Возможно, кто-то еще из спикеров хочет добавить что-то к тому, что сказал Артем. Филипп, возможно, вы? Ну, Артем довольно подробязанно ну, еще насколько можно, в таким коротким формате рассказал, ну, тут мне только долучиться и подтримать застояться, тому. я не думаю, что... Э, ну... А прочь, из гэтага антивоенного консенсуса заўжды во у, у, у всех назиранх и тут уже и генна так само подтвердить опошние а 20 годов у хиба можно больше был, был консенсус про незалежность что можно интегграоваться с россией але на вот больше из тех кто хочет не разумея как эта интеграция мусить выглядать и с чего она мусить складаться то бок это все не ну не рационенно это у той же самое тлумашение какое уже казалось что вы это ожидание быть вместе с Россией, оно не очень рациональное, особенно в сравнении с выбором на корысть Европейского Союза и на качестве нейтралитета, которые, по своей сутности довольно прагматичны то люди хотят за лепшим житием до Европейского Союза, те как бы отрымливают бенефиты от сяброства с усими до нейтралитета. а России это такое. Мы ну люди, которые сильные до сяброства с Россией отказываются на это питание, я читал типа, мы сильные, мы мы мы за все это были с Россией разом, мы с ними сябрывали, мы там братские народы Але як гэта одинства мусить выглядать на самой справе, ну, такого разумения, сапраудыня ма? Мусим быть разом. Ну и все. Але, ну, при этом мусим быть не как по особку, потому что вот яднаться там у одну краину, не у одним деследованием больше там за 37% я николе не бачу. Дякую, великий Филипп. Геннадь, калиласка. Ну, я несколько моментов просто дадам, коллеги. Со своей стороны, вот я немножко про общество, да, действительно, всегда определенная доля пророссийски настроенных граждан Беларуси были, да? которые выступали вплоть до объединения с Россией, но доля таких последние лет 15-20 колебалась на уровне 5-7%. Вот из тех данных, которые были доступны, именно за тотальное объединение, вхождение, эта доля практически не поменялась. И действительно, незави... ценность независимости Беларуси, которая проявляется и в том числе вот в выборе этого серединного пути дружить со всеми. Ценность независимости она это тот э, феномен, который объединяет сторонников и противников власти, сторонников противников протеста. Да? Это очень хорошо видно э, по качественным исследованиям, по, от, по анализу открытых вопросов, по анализу э, глубинных интервью. Да, в принципе, нам с Россией вот одни говорят, другие с Европой, но и те и другие всегда говорят: обе стороны мы должны быть независимыми. Даже те, кто настроены про абсолютно большинство. Спасибо. Дякую, великий э, наступное питание. Як вы личите, на устойливым является запад на стабилизацию громадства? И на кольке он королюет за отсутностью экономичных потрясений? На кольке может заховаться этот запад на стабильность при погаршении экономичной ситуации? Давайте ну, я, я не... могу тут отказать а? довольно... А, целел. Ну, да, давай я начну, а потом... Я бы сказал, что, да, запрос на стабильность, он, на самом деле, есть всегда во всех странах, и он именно в экономическом смысле очень важен. Проблема текущей ситуации в Беларуси как раз состоит в том, что у нас там, наверное, хуже всего даже не то, что там падают какие-то показатели, а самое проблематичное – это отсутствие той самой стабильности. У нас меняются законы каждый месяц, меняются правила игры, Там особенно это, наверное, относится к индивидуальным предпринимателям. Там совсем никто не может сказать, по каким правилам и какие, какая часть знаю, предпринимателей сможет работать, условно, через год. Поэтому, да, то есть к любой экономической ситуации, в первую очередь предприниматели, во вторую очередь люди, они приспосабливаются со временем. Но вот нестабильность, которая существует сейчас, она как раз не дает приспособиться за счет постоянных изменений. Спасибо. Геннадий, пожалуйста. Я додам в тем что верный добро снова-таки, я зараз пошлюся на глубинок, так глубинных интервью, а, это один из основных запытов, запыт на предказальность, запыт на стабильность, запад на то, как разуметь, в каком свете мы живем. И э, тут вот эта так вот эта э, хвали, то один бок, то другой бок, они вельми надо Потому что, на самом деле, как люди означают, они идут постоянно на всех уровнях. Начинают хистать на, на, на, на, на Запад, на Запад и на Восход, на Запад и на Восход. И например, реформой э, системы образования, якая идея запар уже несколько лет, и каждый год люди не знают, по каких правилах будут поступать в школы, в э, ВУЗы, э, были школьники. Не имеют что напруживая. Э, напруживает. И тому Запад на проказальность, и он великий, по-перше, по-другое, э, во умовах кризису, так, комплексного кризису, политического, экономического и так далее, этот Запад будет только нарастать. Mm -hmm. Спасибо. Uh... Ну что, коллеги, у нас, насколько я вижу, нет больше вопросов, поэтому я могу напомнить, что само исследование вы можете почитать на сайте Фонда Фридриха Эберта. Ссылки на исследование на английском и на русском языках выложены в этот чат, и мы разошлем всем, зарегистрировавшимся это исследование, буквально, как только мы закончим как только мы закончим презентацию. Спасибо большое за ваше время, спасибо за то, что присоединились к нам, спасибо большое всем спикерам и до новых встреч. Спасибо и до встречи. Дякую всем, Шира за то, что долучились.